Привет, ребят, как у вас дела? Я просто хотел сообщить вам, ребят, последние новости. Я вчера не выходил в прямой эфир, потому что меня забанили на YouTube. У меня было несколько видео, которые я опубликовал, и они были о войне в Украине. Я освещал это как обычно, я осторожен с этим материалом, потому что я знаю, что они всегда ищут что-нибудь, чтобы убрать меня из эфира. Видео просто взорвались, было очень много просмотров. Мы дошли до того, что все три видео, которые я опубликовал в тот день, они были удалены. И YouTube утверждал, что я, знаете ли, пропагандирую ненавистки и высказывания и подстрекаю к насилию. Вы, ребята, знаете меня. Это безумие, это просто безумие. Откуда они это взяли, я вообще не понимаю. Видео в то время, когда мы их выпустили, они получили около... 251 тысяч просмотров всего за несколько часов. И мы получили довольно большое количество мнений о них. Сколько? К -к -к я не знаю, какой сегодня день. Это был два дня назад. В тот день у нас было больше просмотров, чем у Сэдера. У нас было больше просмотров, чем у Колина Кейси. Это было воскресенье. Мы даже получили больше просмотров, чем другие видео вместе взятые. Я не знаю, когда я вижу подобные вещи и вижу, что они их удаляют, я начинаю задаваться вопросом, может быть, это немного похоже на мою теорию заговора, знаете. Но опять же, позвольте мне рассказать вам остальную часть истории, потому что я думаю, вы поймете это. И Почему их удалили? Три видео. Я говорил об этом с людьми. Я такой, как с этим справиться, что делать? Это семидневный запрет на публикации. Я, наверное, пережду просто это. Но потом я увидел, что есть кнопка апелляции, чтобы ты мог обжаловать решение о запрете твоих видео. И поэтому я обратился по ним по всем. Два из них были восстановлены почти сразу, примерно в течение часа. Было очень быстро. Третий все еще запрещен. И я подумал, ну это странно, потому что я не сказал ничего подстрекательного. В третьем видео, возможно, не было никакого большего подстрекательства, чем двух других. А что я просто отпустил все это, а потом я такой. Это настоящие люди, ты и я. И они диктуют, оставаться ли видео в эфире или нет, будут ли они удалены или нет. Так что я такой, может быть, я просто посижу, покупаюсь в своем телефоне, посмотрю, что произойдет, а потом я сделал сегодня, я получил ответное сообщение, я могу загружать видео, я могу быть снова в прямом эфире. Так что это просто безумие. И когда ты думаешь о том факте, что случайные люди, которые ничего не знают о том, что происходит, находятся там, чтобы диктовать, что они сидят в этой силиконовой долине и они диктуют, что можно, а что нельзя говорить в интернете даже среди людей, которые должны быть профессионалами в этом деле. У них есть различия то, что они считают приемлемым и запрещенным контентом. Как бы то ни было, я вернулся. Я, наверное, буду стримить сегодня вечером. Я не планировал это делать, я планировал получить семидневный банк, так что это немного неожиданно. Но сегодня я попытаюсь загрузить несколько видео, так что посмотрим, как это все получится. И вы просто, ребята, не услышите от меня, если не увидите меня, если что-нибудь не загружаю в течение, например, 24 часов, значит меня забанили. Если 48 часов, это определенно, да, это... иногда я могу путешествовать или что-то в этом роде. Обязательно присоединяйтесь к моему телеграмму, используя ссылки ниже, у меня также есть Рамбл. Вы можете также найти их по ссылкам ниже. Я там планировал стримить, когда меня здесь забанили. Я тоже работаю над веб-сайтом, так что веб-сайт должен быть запущен. Надеюсь, там будет прямой эфир, суперчат, делать все эти вещи. Что я еще хотел сказать? Я думаю, что это довольно круто, что я снова на YouTube. Знаешь, они прислушались к моим апелляциям, я вернулся на YouTube. Меня уже забанили два раза в Твиттере. Я забанен еще на 12 часов в Твиттере. Это чушь. В прошлый раз, когда я получил 12 часовой бан в Твиттере, они позволили мне вернуться в течение трех часов. И... Я получаю много этого, на самом деле. У некоторых из вас может быть такое. Вы получаете, например, уведомление в соответствии с законодательством о том, что в вашей учетной записи было сообщено что-то в этом роде, есть какой-нибудь, не знаю, нацистский символ или что-то в этом роде, и они могут сообщить тебе, что Твиттер должен удалить это. Но у меня всегда было так, что я просыпаюсь, и я такой... Есть там дюжина электронных писем разных, и все это происходит. Похоже на то, что там, не знаю, украинцы сообщают обо мне, и меня снимают. Это похоже на такие массовые, знаете, репортажи, как будто они нацеливаются, да. У тех, у кого есть разногласия со мной, как будто они нацеливаются на меня. Но хорошие новости по Ютубу, что меня восстановили. Но если вы меня не увидите в течение 24-48 часов, значит, меня забанили. Скорее всего, забанили. И также и в Твиттере то же самое. Надеюсь, это будет отменено. Навсегда забанен в Твитче. Я никогда туда не вернусь. Это просто мир, в котором мы живем. Первый день правления Илона Маска в Твиттере. Не то, чтобы он хотел что-то пока менять. Я не думаю, что меня забанят в первый же день. Так вот что происходит. Я счастлив. Я счастлив вернуться на YouTube да, поделись моим аккаунтом со своими друзьями, заставь их подписаться. Очевидно, что кто-то, занимающий влиятельное положение, не хочет, чтобы мое мнение было обнародовано. Это должно означать, что это важно. Хорошо, увидимся позже, ребята. Большое вам спасибо за поддержку. Присоединяйтесь в патреоне ко мне. YouTube может меня уничтожить, мы говорили об этом. Присоединяйтесь ко мне в моем патреоне, поддержи мою работу. Подержи это перед лицом цензуры, отсутствие монетизации на ютубе, присоединяйся ко мне, я оставлю все ссылки в комментариях, в описании, так что присоединяйся прямо ко мне, присоединяйся, там даже 1 доллар в месяц. Спасибо всем большое, я пойду выпью кофе, отредактирую несколько видео и надеюсь позже выйду в эфир. Всем мир.